Здравствуйте, дорогие подписчики, а также те, кто просто смотрит данное видео. Хотел вам пожелать удачи на полях сражений, побольше побед, побольше фрагов, много медалей и куча дамага, Семейного счастья, а также личного счастья. Желаю вам здоровья и побольше терпения вашим бывым подругам, мамам, папам, дедушкам и бабушкам, которые ждут вас в полях сражений. С новым 2017 годом! Поздравляю!